Всем привет, вот решил внутреннюю прогулку сделать, тут уже на работе, я только сейчас вышел на улицу. Почему я не на работе, потому что я работаю из дома, через интернет. Ну что могу сказать, движемся дальше, получаем результаты, зарабатываем деньги. Кому интересно, заходите на, на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А кому интересно, чем я именно занимаюсь, под этим видео будут мои контактные данные. Звоните, обсудим. Всем пока.